Тоже на тему интернета, лайков, настолько сейчас все в отношениях связано с онлайн, жизнью. Мы с тобой обязательно спишемся, перешлем друг другу приветы. Незаметно закончилось лето без моих и твоих обетов. Осень пахнет свободой и свежестью. Каждый идет со своим ритмом. Я слова свои пишу с нежностью. Ты читаешь квадратным шрифтом. Но сгорая от одиночества. За спасением, от отчаяния лезем в сети продлить отрочество безболезненно, виртуально.